Алло, алло, алло, алло, здравствуйте, вы меня слышите? Слышу. Меня зовут Антонов Антон Сергеевич, компания «Серьез Страйт и ведется запись разговора. Угу. Светлана Владимировна, могу поговорить? Антонов Антон Сергеевич, вы сегодня уже взаимодействовали со мной, ваша компания, как бы превышаете количество взаимодействий. Подождите, а я не вижу. Да? Ну, ну то... очень жаль, что здесь уже а в районе 10... Ну, ну видите... Нет, ну, я вас вы... не ввожу в заблуждение... Наталья Владимировна, вам сегодня не звонили. Мне сегодня и звонили. Вы? Вот вы можете да. мне перезвонить, буквально через пять минут, я вам сейчас вот по запись, запись разговора прослушаю и скажу фамилию сотрудника, хорошо? И в точное время вам назову. Вы сказали, Чтобы вы сказали, Наталья Владимировна, третий раз вам звонят. Мне звонят второй раз, вы звоните сейчас второй раз. Идентификацию личности прошли? Конечно. И в пять минут а разговаривали по телефону. Господин. 45? Да, даже больше, наверное, но 45 точно. А назовите еще раз, пожалуйста, дату рождения вашего. Ну, мы, кстати, в прошлый раз сказали, что вы спрашиваете только один раз. Первый раз, когда звоните, и все, больше задавать таких вопросов не будет. Ну да, когда записи есть в журнале, а я сейчас записи в журнале не вижу. Ну так вот, да перезвоните мне через пять минут, я разрешаю вам перезвонить, мне, я вам скажу фамилию сотрудника, и на этом мы с вами попрощаемся, хорошо? Подождите, а с поговорить? А зачем? Может, ну, давайте завтра поговорим с вами. Ну, зачем завтра, сегодня? Может, ну, зачем? зачем? Ну, потому что вы превышаете количество взаимодействия. Один раз в день, два раза в неделю. Подождите, Не а логическое или? окончание разговора у вас было? Конечно было. Я сказала, до свидания. Мы поговорили, я сказала, отправить мне документы. Сейчас я вам буду говорить сейчас то же самое, понимаете? То, вот о чем мы говорили в прошлый раз, о чем я говорила сегодня с вашим... Владимиром Владимировичем, по-моему, его зовут, вот фамилию сейчас не могу, не могу сказать. Поэтому, ну, смысл мне сейчас повторять одно и то же. Ну, честно, вот, У нас нет сотрудников Владимира Владимировича. Ну, значит, Владимир, просто Владимир, не знаю. Значит, вы так подождите. Что, значит, у вас нет? Очень нормально. Сириус трейд, да. Прям Сириус-Рейт, да. Поплатизи, да, по долгу. Да вот тем более, не поплатизи. Он вообще платил, я что такое платиза? Подождите, ну видимо, да, разная информация. Ну не знаю, даже, не знаю. Ну давайте И так, серьезно, У меня это нету это никаких это... документов о том, что вы привлечены к, uh -huh. к какому-то взысканию. Давайте отправляйте. Ну в прошлый раз разговаривали. Да, на мы... На Подождите, мы не третье лицо, мы первое лицо. Сейчас на данный момент нас не надо привлекать. Мы работаем не по агентскому я договору. С вами, я мы я с вами не заключала никаких а вы договоров. Долгу? А не выкупленный, выкупленный, но, <сос> <сос> называется не выкупленная деньга по сделал, другому, 2017 это называется. Трафты, документы. Хорошо, первоначальный кредит должен был у меня прав, да, омыч, да, правильно. Так вот угу. документами предоставьте, пожалуйста, хорошо. Вот пусть или свяжитесь с первоначальным кредитором. Наталья Владимировна, да. Хорошо, мы свяжемся, а вы скажите, пожалуйста, как только документы вы получаете, сразу же оплата происходит, да? Ну, то есть убедитесь, что там все законно, все нормально, правильно понятно. Так вы отправьте сначала, потом посмотрим. Просто вы же их не отправите мне. Вы же не отправляете документы. Наталья Владимировна, так мы уже второй сессионер, а первый как бы, да, мы купили долг на условиях того, что вам не отправят. И как ну, бы платила, да, отправляла, значит, и отправляла документы. Ну документы. да, Наталья Владимировна, да. как мы со своей стороны можем сделать уведомление, вы на руки получить можете в суде после с должности, но там, ну понимаете, что сумма увеличится у вас за счет гиганных издержек, за счет исполнительского сбора, значит, за счет 393-й статьи, значит, где должник обязан оплатить убытки сначала, компании. Сначала суд нужно выиграть, правильно? Что простите? Сначала вам нужно это ну, да, судебный приказ. Правильно. В Не судеб, судебный приказ я имею законное право отменить его, поскольку в одностороннем порядке. Поэтому угу. понимаете, ожидайте. А какие у вас основания для отмены будет судебного приказа? Нет, ну, <с> потому что у меня нет такого кредитора, как Фире, устранил например. У меня нет документов. Так мы же документы нет? предоставим, мы договор сессии. Так у меня-то этих документов нет, а, то, что вы там будете предоставлять, и я не буду видеть этого, понимаете, там это, ну, как бы Ну, ну там, там да, судебный приказ. Ну вот, тогда кого? Вот исковое, когда из кого, получается. да, да, да, да, да. Вот прям я прям а это а для буду. Чего этого дотягивать да ну потому что вот так вот мне нравится. Только в суде. Вот не знаю, нравится мне в суд ходить, понимаете? Mm -hmm. Редко я там бывает, ну вот мне нравится. <къем> что вам там нравится? Нравится обстановка. Кстати. Скажите, пожалуйста, какие <къем> обязательства именно этого долга у вас еще есть? Это, это не имеет к вам это никакого просто... отношения. Вот вообще никакого отношения обсуждать это я не буду. Нет, с вами. Вы, вы сегодня говорили, а вы говорили, вам звонок поступал, и просто другой карточки вашей не вижу. По, ну, по не по знаю, поводу. по какому поводу звонил, 45 минут мне у меня что-то хотел тоже узнать, но ничего не узнал. Ну вы же в 2017 году в Платизе э, оформляли, да, Платиза.вы? Не знаю, может быть, не помню. Вот 6 не помню. Рублей. 6 а сколько вы хотите? 17 тысяч 300 рублей. Кошмар какой. Как, ну, конечно, если, если если я брала 6 тысяч, вы хотите 17 тысяч? Нет, это что-то много. Вы хотите. Документы мне пришли. О, ну вот видите, вот еще 19. ужас какой. Тем более... У, у вас уже сорок семь рублей килограмм да. угу. <свят> а задолженность, смотрю уже одну оплачиваете да через пристав да и вот и когда мы дойдем до сад, суду он, вот это вот, вот, везде вот везде то везде. что я оплачиваю мы раз, вы разделите между собой <свят> угу. да у ну, меня так, это очень понимаете устраивает же, что ну это да, это здорово устраивает. Угу. Ну вот я, я смотрю, исполнительский сбор четыре тысячи шестьсот шесть рублей. Он отменен будет скоро. Уже на уже документ и заявление судебным приставом, э, старшим судебным приставом подписано. Ну вот потому что. Ну, я не буду старый, вам открывать пока секреты, никакие, ну так оно будет. Угу. Угу. Ну, это, в принципе, это какая разница кредитовая? Mm -hmm. То есть все равно в государство деньги уходят, кредиторы-то да. не Конечно, вам-то какая, ну да. Так-то да. Зато я смотрю, задолженность уже погашает. И нашу, да, вот таким же путем, да, через арест счетов? Почему? У меня счета не арестованы. Документов. У меня ни один счет не арестован. Ну Что как, вас говорить? удерживают? 50 ну, удерживают. Да? У меня не 50 удерживает. У меня удерживают. 500 рублей от зарплаты по исполнительному листу. А? Ну, какая сколько разница? Сколько? Ну, больше, 500 чем 500 рублей. рублей. Ну, вот так. У меня не 20%, не 50, даже не 20. У меня фиксированная сумма. Угу. Угу. Мать и тяночка, дети на ежедение, да Да. Угу. Ну да, Наталья Владимировна, когда такое прикрытие есть, хорошо, конечно. Ну это не прикрытие, плачу ведь, видите как, и вам буду платить, если вы в суде выиграете, да. По 500 рублей в день, но Да, это почему, это... не по 500 рублей в день, а по 500 рублей в месяц, а не по 500 рублей в месяц, а между собой, вот я еще раз говорю с банком, с другим вы по по 250 будет. Ну, Наталья Владимировна, у нас организация рассчитывает как бы заработать деньги на вас. 250 рублей в месяц, вы понимаете, но это как-то не очень... перепродаете кому-то еще. И думаю, а зачем? Зачем перепродавать? Ну, зачем просто что вы хотите заработать, я вам не дам И по адресу регистрации выезд будет оформлен, будет описано имущество. Ну, попробуйте. Если того вашего кредитора устраивают, 500 рублей в месяц, 250 рублей, я думаю, тот же кредитор, по тому же кредитору тоже будет отписано имущество, и так разделено на остаток долга уже, если там денег не хватит. Да не рассказывайте мне, пожалуйста, вот эти сказки. Ну, пожалуйста, мне ну, что вы мне? Вы, во-первых, для того, чтобы попасть к приставам, если вы, прежде чем попасть к приставам, давайте вы сначала выиграете суд. Хорошо? Ну, там и не составлю. Вот. Имущество, вот. мама, вы, вы описать, может быть, я не против, пусть описывают, но реализовывать они его не будут, потому что то имущество, которое у меня есть, оно необходимо для жизни, понимаете? Оно будет у меня, оно будет описано, и я буду потихонечку выплачивать вам долг, выносить что-то там, еще что-то делать, понимаете, клика вы делать этого не будут. Как бы вы с ними не взаимодействовали, как бы на них не давили, и существуют разные законы, понимаете, да, меня? Рассказывает мне вот это вот, думать, что я вот прям, ну, испугалась, дрожу в колен, ну, как бы не надо, пожалуйста, хорошо? Я не знаю, почитайте, Наталья Владимировна, в интернете, если вы сами. Да зачем мне слово, читать 7, в интернете, 8? если а. есть, если а. есть кажется? Агентство взаимодействовать на приставов и что я там читаю? Соответствующие органы отправляют да. Да. За что? то, что пристав не выполняет свои обязательства. Так это еще нужно доказать, работу. понимаете? Ну конечно. Несмотря а на Владимировна, это? я Вас... Давайте уточним еще такой давайте. вопрос. Вы в Краснодаре живете? Да. Там? Да. А с кем вы там проживаете по адресу регистрации? Какая разница, с кем я проживаю? Ну, просто интересно, кто с вами там еще прописан? Ну, ну для чего вам это интересно? Ну, просто интересно. Вот мне просто интересно. Вот э, вы с кем проживаете? И свой адрес назовите. Ну, мне просто мне просто интересно, вот, с кем вы проживаете. А зачем мне адрес? Ну, не, не просто Мы интересно. Вот вам просто интересно, а мне просто интересно, с кем вы проживаете? Я же денег вам не должен. Так я вам не должна, пока еще ничего. В нашу организацию мне лично нет. Пока еще в вашей организации я ничего не должна. Ровно до тех пор, пока я официально не получила документы о том, что я должна вам что-то, в вашей организации. Не вам лично, я прекрасно mm -hmm. понимаю, понимаете? Поэтому мне Может, тоже просто интересно. Вы работаете же, да, получается? Ну, возможно, да, работаю. А где кем работаете, сколько зарплат получаете? Вам зачем это нужно знать? номер телефона, которого вы... Наталья Владимировна, я так поучу, я понимаю, у вас ä, частично на карту поступают деньги, да, зарплаты? То есть у вас там зарплата в конверте? Угу. В конверте. Да? Угу. Ну, так получилось. Ну, как можно, ну, если вы так хотите, ну, ну пусть, пусть так и будет. Пусть, ну вот вы mm -hmm. хотите, чтобы она у меня была в конверте, пусть она, пу, идут, пусть она будет в конверте. То есть ваша организация и вы, организация uh -huh. и вы то есть, соответственно, не платите налоги, да, в государстве? Ну не знаю, возможно, а но ну, вы же так хотите, чтобы так было, пусть будет так. Uh -huh. Uh -huh. А где работаете? Да вы? какая разница, где я работаю? У вас же есть пакет документов mm -hmm. полный на, на, на меня, у вас же должна быть вся информация о работе, где я живу и так далее и тому подобное. Почему задаются такие вопросы? Ну вот именно по этой карточке я пока информацию не вижу по работе. Да, ну вот, пока. Значит, значит просто нет такой работы. Значит, вы что-то придумали да правильно и, и вы... Получается, с 2017 -го года вы несколько раз могли поменять, что? даже mm -hmm. если бы она была указана. Ну, Скажите, пожалуйста, ну вот документы ты не получите, да, и, собственно, через чисто вы, да, если будете уже оплачивать, когда это все присудят, правильно? Только так видите решение, да, Когда присудят. Иначе никак. Да, да, да, да. Только так. Угу. А так-то можно, Наталья Владимировна, разбить вам эту всю сумму долго. Yeah. по графику будете у нас оплачивать. Минимальный платеж 1000 рублей в течение пяти дней. Заплатите, к примеру. Вот смотрите, все ваши... И оставшуюся все... сумму, разобьем вам там по 1000 рублей. Вот все ваши ну, предложения, все ваши предложения, которые э, возможны и невозможны, в телефонном режиме я не могу принять, понимаете? Вы можете мне сейчас по телефону сказать все, что угодно. Вы даже не знаете номер, с которого вы звоните. Вы пришлите мне, пожалуйста, да, не пакет документов. Ну, неважно. Ну, видите, вы, вы этого не должны знать. Пришлите мне пакет документов. Пришлите мне ваше доп. соглашение на а, вот эту оплату, которую вы мне сейчас предлагаете, да? Я посмотрю, насколько это законно, насколько это юридически правильно составлено. Если все все в порядке, все меня устраивает, то мы с вами это ДОП соглашение подпишем. Понимаете? Так просто, потому что вы мне по телефону. Нет, вы можете, вы можете, вы можете, вы можете, вы можете отправить мне документы с заказным письмом с уведомлением. Я получу вы увидите по трек номеру по отслеживанию, что я получил это письмо. На следующий uh -huh. день там или в тот же день вы можете мне перезвонить и сказать, ну что, я скажу, вот это, вот это, вот это меня устраивает, вот это, допустим, меня не устраивает. Я вам отправляю в ответ такое же письмо заказное с таким же уведомлением, с описью вложения. И мы с вами уже таким, о, почему нет, а почему вы не хотите так общаться, и, и, и вот это а юридически будут что, юридический а что правильно. устраивать, в а да, вы мне сейчас, допустим, говорите. Я вам, вот, предположим, я вам верю, вы serious trade, да, я вот вам верю, верю, верю, несмотря угу. на то, что я не могу даже проверить, что вы действительно serious trade. Так вот, uh -huh. я вам поверила, да, вот, ну, предположим, так случилось, да, вы мне говорите, давайте вот там сейчас uh -huh. тысяч пяти, в, в течение там пяти дней, потом по тысяче, потом еще что-то, я начинаю вам платить. А выясняется, что я вообще никакого отношения к этой компании, к вашей не имею, понимаете? Никакого переступки права требований не было, никакого договора цессии не было. Все, что все, что вы мне тут рассказываете, да, вот даже элементарно платить, не для того, чтобы что-то платить, мне нужны данные, да, какие-то банковские, орквизиты. Вы мне по телефону Вы мне по телефону... Я вас отправляю. Да не вы надо мне отправлять Смс, отправьте мне Смотрите, эти все. Наша, докум... организация, наша организация находится в Государственном реестре. Все вот реквизиты сейчас, которые вы сообщение получите, вы можете на сайте ФСС проверить. Мы умею. там находимся в Госреестре, это вниз опускаетесь, кнопка сервисы, отдать не опускаетесь. Я умею пользоваться сервисами. -сервис. Я, я умею. Антонов, Антон, послушайте на Сто пятьдесят третьем месте. На 153 месте Наталья Владимировна. Вы нас там находите. Вы сверите данные, которые получили у вас МСП, с данными, которые на госсайте э сайте находятся. Смотрите, если мы обманываем, если у нас документов нет... В этом оплату произведите. Вы ну, как можете даже судить. Я еще не хочу возбудить дело, да, уголовное. Отправ... Нашу организацию Отправ... Да, я да не буду, у меня нет времени возбуждать уголовные дела. Будьте добры, мне отправьте все эти документы. Это не проблема. вас у вас оплатил, не Четыре 4... года вы не могли... Найти что? Ну и почему? Почему вы не взяли, не что время не... было? не можете оплатить долг ваш. Ну вот видите. Ну, а как вы мне пришлете? Ну вот так, на то у меня были причины. Их я озвучу только в случае, когда вы мне подтвердите свое отношение ко мне либо в суде. Понимаете? Uh -huh. Вот так. Поэтому я вам предлагаю, если вы, если, если это это сложно, да, то ну, такая компания, как вы говорите, она есть в реестре ФСП и так далее и тому подобного, что нет Наталья нескольких Владимир, листов а формата А4. Но он ну, не вот сделал. Значит, обратитесь к нему. Артиллер, Ваш... артиллер, ему не обязательно писать. Должников Наталья Владимировна, когда покупка долго осуществляется, а, там может ура. быть тысяча, а может быть и сто тысяч. Обратитесь тогда к пенсионеру. Пусть он уведомляет меня о том, что была произошла переуступка прав требования. Пусть он мне отправит уже, но, я знаю, не существует. Тем более. Тем Они более... Продали, долги, и... продали долги А, ну это значит, и... Я и... Сейчас и... И, значит, и... значит, я еще посмотрю, платила я платить или нет. Ну вот тем более в суде. Потому что не факт, что у меня остался долг, понимаете. У меня просто была такая история. Компания, в которой я заплатила деньги, потом эта компания исчезла, и а долг был продан. Раз... Разлетелись в пух, в пух и в прах. И мне еще заплатили неустойки. Да. Мораль, за моральный, понимаете. Так что за может, то же самое получится. Что... Нет, там не так не получится, потому mm -hmm. что, смотрите, mm -hmm. когда при уступке прав требований наш, э, в нашу организацию попадает долг, мы не имеем права начислять вам проценты, и штрафы и прочее. Мы же не кредитная организация. Mm -hmm. Собственно, значит, получается, шесть вы взяли, если бы она закрылась сразу же после того, как вы взяли, ну там максимум было бы, допустим, 7 тысяч рублей процентом на месяц. Ну, 8 даже, да, Так вот я, я вас ну, перебью на секундочку. Долг вырос. У вас там было время, пока компания существовала, было много времени оплатить ваш долг. Но вы не посчитали нужным это сделать. Mm. У вас хотя бы один платеж, скажите, пожалуйста, Наталья Владимировна. Что хотя бы один платеж? Ну, Вносили, ну вы, а вы не видите у вас нет этой информации в моем распоряжении нет. Там, ну да вот. а, а почему да, тогда, когда вы занимаетесь взысканием задолженности, вы не, не, не, не, не, не, не требуете полную информацию о должнике? Вот я сейчас задаю вам вопрос, вы ответить на них не можете. А а вы потом, не можете. А вас это все выясняем? А зачем Мне это было три года назад? Знает. Я не помню. Я, я попробую сейчас, по помню. Я сейчас попробую поднять документы, проверить и посмотреть. Но это будет длительное время. Сейчас это не, не в телефонном режиме, и вам я этого тоже говорить не буду. Пока не, у меня не будет документы документов, договора сессии хотя бы для начала, понимаете? Uh -huh. Uh -huh. Я поэтому вам и говорю, что я вот после той ситуации, когда продавалась мой выплаченный долг, не выплаченный, выплаченный займ, uh -huh. когда продали мой долг, вообще не существует, которого не существует, понимаете? Также а компания потом свалила ее просто уничтожили, понимаете? Такой, прият вам мало. Успешно вообще. Что? Успешно проплатиза Плати Платиза успешно просуживается. Ну, Судебные просто. приказы отменяют 50% должников. Ну. Те, кто понимают, что судебный приказ, если они отменят исковое проведет производство, они понимают, допустим, что ну, как бы сумма долга за счет 393 третьей статьи можно увеличить. Ну вот юрист будет у нас работать э, в городе, да, в вашем, mm -hmm. будет он на дистанционке, ну, то есть по однискому mm -hmm. договору. Вот. Ну ему же надо будет оплатить услуги, наша компания оплатит сразу же эти услуги. Ну вот ну, так допустим, про ну, то, ну, ну, да? ну, это, ну, это же будут мои проблемы, ну, правильно? Вы вот, uh, uh, мне что платят. сейчас хотите сказать? Вы получается 17 сейчас должны, да, 22 отдадите получается. Вам это невыгодно просто, экономически. Ну, ну выгодно, вам, вы, вы вы почему то вы так, да, вот, допустим, так переживаете, я не могу дом. понять. Вам, вам, то что ну, от этого? Ну мне невыгодно. Не а допустим. зачем вы переживаете? Переплатите вы платите пять тысяч рублей, пять тысяч рублей переплатите, а на эти деньги вы своим детям могли полезно. Я своим детям Я своим детям покупаю и полезное, и вкусное. Поверьте, у меня дети ничем не обделены. Вообще просто ничем, да. У вас же возникла такая экономическая ситуация, У вас уже один долг, второй долг. Возникла, а да, ну да, хорошо, возникла Андрея, такая, но да. я еще раз вам говорю, что ну, не надо тут как бы переживать сильно за меня. Я Думаю, что у вас есть свои проблемы, за которые можете переживать, так не надо переживать. Предоставьте, пожалуйста, да нашего должника а Зачем? Переживаю, зачем вам что это нужно? А то, что, что вы не можете, можете заработать, больше денег. Нет, что вы больше денег отдадите. Да, Вам для того, чтобы за заработать, нужно заниматься. для начала отправить да документы. Люди, понимают, да, вот без отправки документов нам люди прекрасно платят. Ну, По графику молодцы. платят, платят всю сумму сразу Конечно. отдают. Просто люди понимают, чем грозит им а, то, что им не выплатит. Но нет времени, Наталья Владимировна, всем сейчас, из-за того, что кредитор где-то кому-то не оплатил, о, и документы не отправил, как правило, все видели документы. Я не знаю, там 10% набирается людей, uh -huh. которые говорят, что не видели. Я сомневаюсь очень сильно в этом, то что они не видели. Ну как, 90% как бы Это, знаете, вот это да, все элемент, элемент, это, как бы. Это элементарно, все можно, можно даже, было бы доказать. Знаете, как еще бывает, Наталья Владимировна, uh -huh. у нас также есть да, информация, о то, том, что людям даже звонков не поступает, они начинают платить, судя, ну, как бы понимают, uh -huh. понимаем мы, что документы увидели идут оплачивают. Как вы не получили документы? Я не представляю. Не знаю, вот как-то не получила, понимаете, документы? Не получила, не было документов, их не было. Просто не было. Да, конечно. Конечно. Когда когда плати за вам передала мама мое дело. А у меня, знаете, Наталья Владимировна подозрение, есть такое, ну, нам же, конечно, платить за как бы не будет, и предоставлять еще там ответы по это, это заказным письмам, это некоторые люди тоже понимают, и, и как бы начинают э, тем самым манипулировать документами, дабы себе время оттянуть. Может быть, вы для этого, да? Это? Знаете, вот, вы, вот сейчас сказали, вы сами-то поняли, что сказали. Зачем мне оттягивать время? Я сейчас как бы не планирую платить вам, понимаете? Будет вы, вы, вот сейчас я вам не буду платить, потому не, потому что я вообще не планировала сейчас платить вообще вам, понимаете? Потому что о вас я ничего не знаю. Но денег нет, да? Ну, как это деньги? Деньги есть, понимаете? Ну, для, для других целей. Uh -huh. Совершенно для других. Есть первоочередные, а есть уже то, то, что может быть потом. Так вот, для того, чтобы платить не, вам... Ну, просто я представляю, если вам там отнимают 20% от вашей зарплаты... Не снимают, у меня двадцать процентов. Нет, у меня не 20% снимают. Я говорю, что не пятьдесят и даже не двадцать У меня снимают фиксированную сумму. О которой мы решим. И не в процентах она, она в сумме, понимаете? Цифра, uh -huh. указан, не процент. Да? Конечно, предоставила все необходимые документы, написала заявление, и его подписали. Uh -huh. угу. Для того, чтобы я могла жить так... И кредитора тоже чтобы... устраивала, да? Ну, видите, видимо, устраивает. Молчит же. Кредитор. А чтобы вы да, не закончили, да? Чтобы закончили. Чтобы жить как... Ну, так как мне нравится жить. Mm. Uh -huh. Uh -huh. То есть получаете вы, Наталья Владимировна, предположим, 50 тысяч по 500 платите? Ну, вас устраивало, что вы на 50 живете, да? Uh -huh. Вы вот так это имеете в виду? Uh -huh. ну, при, ну, пусть будет так, вот пусть так будет, как вы говорите. скажите, да, ну, пожалуйста. В общем, Наталья Владимировна, да, действительно, долго с вами разговариваем. Uh -huh. Может, у меня больше uh -huh. на вас нету. Давайте подведем итог разговора. Uh -huh. Оплачивать будете, Наталья Владимировна, да или нет? По решению суда, да. Отказываться. Хорошо, всего доброго до, до свидания. свидания.